Всем добрый вечер, с вами Школа Русского Языка, Ёж. Изучаем русский язык. Начали мы с вами изучение русского языка с алфавита. И прошли уже довольно много, половину практически алфавита. Но тем не менее мы все равно повторим его. Как правильно произносить сам алфавит буквы.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 Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Твердый знак. И. Мягкий знак. Э, Ю, Я. Таким образом повторим еще раз весь алфавит.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 Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ. Твердый знак «Ы», мягкий знак «Э», «Ю», «Я». Ха. прошу прощения, не, не Х буква называется, а Х. Вот, и мы с вами начали писать уже здесь. Немножко здесь не все видно. Сейчас мы еще раз напишем букву, которую мы. Выучили. Можем взять цвет. посимпатичней И писать буквы. А. Б. В. «Г», «Д», «Е», «Ё», З и и краткая к. Ель М. М. О. Р. С. Т. У. Ну, пока вот эту часть алфавита мы с вами пройдем, повторим. И на прошлых уроках мы с вами слоги составляли. Помните, да, мы с вами составляли? БА. Теперь мы можем составить. БЕ. Бу. Ба, би, би, бо, бу с буквой В также. Ва, ничего мы не забыли значит у нас а е и у есть да так и так со всеми согласными вы можете составить сами по порядку значит ба да теперь можем с д составить то же самое да где Ди. До Ду а с буквой Ж Жа Вот, и таким образом вы можете со всеми, которые мы уже изучили, буквы, согласные и гласные, составлять слоги по порядку. Да, также, за, зезизозум, ка-ке-ки-бо-ко-ку, ла-ле-ли-ло-лу, ма-ме-ми-мо-му, но это на следующем занятии мы с вами попробуем составим повторим еще раз алфавит буквы все да все которые мы выучили написание еще раз повторим и слоги попробуем побольше слогов вот все вот такое у нас третья часть нашего урока алфавит вот на этом с вами прощаемся на сегодня до свидания всем до новых встреч с вами была школа изучение русского языка еж